Включить и выключить терморегулятор можно двумя способами. Первый – это подать питание на клеммы L и N. И выключить, снять питание с клем L и N. Второй – на лицевой панели есть кнопка включения и выключения. После включения и выключения все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти. И повторная настройка параметров не нужна. Для того, чтобы изменить желаемую температуру, надо кратковременно нажать на кнопку SET. Начали мигать цифры синего цвета. Нажатием на кнопку стрелочка вниз можно опустить желаемую температуру. Нажатием на кнопку «Стрелочка вверх» можно поднять желаемую температуру. Установим 25 градусов. Нажатием и удержанием кнопки SET можно войти в режим программирования терморегуляторов. После этого нажатием на кнопки стрелочка вверх или стрелочка вниз мы можем выбрать параметр, который мы хотим изменить. Настройка P0 ⁇ это выбор режима работы терморегулятора. H – это режим нагрева. C – это режим охлаждения. Выбираем режим нагрева. Настройка P1 – это гистерезис. Это разница между включением и выключением нагрузки. Заводская уставка 2 градуса. Нажатием на кнопочку стрелочка вниз мы можем понизить гистерезис до 10 градуса. Нажатием на кнопку стрелочка вверх мы можем увеличить гистерезис до 30 градусов. Установим гистерезис 3 градуса. Работа при режиме нагрева. Дестерезис 3 градуса. Желаемая температура 25 градусов. Если температура опустится 25 минус 3, 22 градуса и ниже. Терморегулятор включит нагрузку и выключит, когда температура поднимется до 25 градусов. Когда температура опустится до 22 градусов, терморегулятор опять включит нагрузку и так будет работать бесконечно, пока не поменять настройки или не отключить питание. Если поднять желаемую температуру, или опустить желаемую температуру. Поднимем, например, на 2 градуса, до 27 градусов. Гистерезис не поменяет своего значения, и при этих настройках терморегулятор включит нагрузку 27 минус три 24 градуса и выкручит при 27 градусов режим охлаждения гистерезис 3 градуса Желаемая температура 27 градусов. При достижении температуры 27 плюс 3, 30 градусов. Терморегулятор включит охладительный механизм и выключит его при достижении температуры 27 градусов и ниже. И так будет работать. Пока не поменяем настройки, или не отключим питание. Настройка P2 и P3 предназначены для того, чтобы неопытные пользователи не могли хаотичным нажатием на кнопки изменить желаемую температуру. Настройка P2. Верхний предел установки поддерживаемой температуры по умолчанию 120 градусов. Установим 27 градусов. Теперь пользователь не сможет поднять желаемую температуру выше 27 градусов. стройка P3 нижний предел устанавливаемой температуры минус 55 градусов установим 23 градуса теперь пользователь не сможет опустить желаемую температуру ниже 23 градусов Настройка P4. По умолчанию 0 градусов можно откорректировать от минус 15 до плюс 15. Настройка P5. Установка задержки включения реле на колебания температуры. По умолчанию 0 минут. Можно установить до 10 минут. Настройка нужна для охлаждающих механизмов, для защиты от частых включений и выключений. Принцип работы настройки заключается в следующем. Установим задержку 1 минуту. У нас режим охлаждения, дистерезис 3 градуса, желаемая температура 27 градусов. Когда температура поднимется до 30 градусов и выше, Терморегулятор не включит охладительный механизм в течение одной минуты. По истечении одной минуты терморегулятор включит охладительный механизм. И выключит его, когда температура опустится до 27 градусов. Установка P6. По умолчанию 120 градусов. Установим 25 градусов. Если температура поднимется выше 25 градусов, выходные контакты разомкнутся, сработает звуковая сигнализация и на дисплее появится 3N. После того, как температура опустится ниже 25 градусов, терморегулятор начнет работать в обычном режиме. настройка P7 выбор индикации температуры Фаренгейтах градусах по умолчанию стоит в градусах P8 блокировка изменения данных по умолчанию off если изменить на он... Тогда изменить желаемую температуру и настройки от P0 до P7 будет невозможно. Если вернуть в настройку в первоначальное положение OFF, все настройки снова можно будет изменить.